друзья, всем привет. Сегодня сходила чуть-чуть, порыбачил. Делал такой попла Как Руслана, таежный бродяга. Подобие. Короче, с донки не хочет клевать, чебак. А вот на попла попер на кузнечика, как на мушку клюет. Вот крючок у меня. Одеваю кузнечика и ловил. Ни у кого на берегу не ловился, чебака, не ловился. Потому что я метров 15-20 кидал от берега. Вот сколько было кузнечиков, столько вот поймал. Ну, конечно же, исходы были.